Увлечения психологии сейчас повальные. И это увлечение, оно объясняется только двумя мотивами. Человек хочет разобраться в себе, либо человек хочет разобраться в других людях. Сегодня мы поговорим о одном из таких методов, которые люди полагают, что смогут понять себя, распознать себя и так далее. Это тесты. Тестов очень много различных. Они были популярны достаточно давно. Видео для того, чтобы понять, Какие тесты информативны, а какие нет? И почему те тесты, которые встречаются в обилии в интернете, известных журналах, газетах и изданиях, это малоинформативные вещи? Дело в том, что тесты для населения, они, как правило, не несут полезной информации. Что я имею в виду? Если вы проходите часто тесты, то, возможно, вы заметили, что ваш результат попадает примерно в середину. Это происходит по двум причинам. Во-первых, вариаций для познания себя не так уж много. Их обычно три. Во-вторых, человек дает часто так называемые социально желаемые ответы. То есть... Он отвечает на вопрос не какой я, а каким я себя вижу, либо каким бы я хотел быть. И, как правило, эти тесты созданы для того, чтобы человек попадал в эту середину. Получается ситуация следующая. Я не самый хороший, но ну и не самый плохой. То есть я нормальный, если можно так выразиться. На помощь людям якобы приходят профессиональные тесты. Их тоже достаточное количество в интернете, и не так редко специалисты пользуются данными тестами. Люди, проходя подобного рода тесты, уверены, что вот здесь они точно поймут истину и точно определят, кто я такой и что мне с этим делать. Худо-бедно определяется, кто я такой. Однако здесь большой вопрос по поводу, что с этим делать. Каждый человек читает результаты теста по-своему. Буквально недавняя история, когда женщина попросила определить ее психотип, потому что она прошла тест, и по тесту она невротик. И вот она очень переживает, что она невротик. Дело в том, что по данному тесту, который она проходила, здесь имеется в виду акцентуация характера, а не диагноз, не как сказать, привычные реакции и так далее. То есть специалист понимает, что означает данный тест, а человек понимает, что это что-то плохое. Причем, учитывая, что все эти тесты они имеют название патологии, все акцентуации практически, то, естественно, у обывателя это вызывает шок. Как однажды мне муж сказал, когда мы рассуждали про акцентуации характера, он говорит, скажи честно, что у меня. Естественно, человек здоров, и у каждого человека есть различные акцентуации, то есть акцент, какая-то черта личности, которая выделяется больше других. Но это вписывается в норму, а не в патологию, несмотря на название. Когда дело касается профессионалов, и не так редко есть необходимость, Выяснить состояние человека с помощью тестов, готовность ребенка к различным занятиям, различные тесты по трудоустройству и так далее то специалисты используют батарею тестов, так называемую. То есть никто не пользуется одним-единственным тестом. Да, еще не так мало тестов, созданы в 20 30 годы прошлого века. Очень часто они просто устаревают, потому что есть что-либо более продуктивное. Таким образом, человек, когда входит в это обилие, так называемой психологической литературы и психологического тестирования, большой вопрос, что он там делает и насколько он разбирается в себе. Когда специалисты используют батарею тестов, и очень часто методики и содержат батарею тестов, это тесты бывают на вербальное, невербальное восприятие мира, и Индивидуально подбирается именно тот тест, который будет подходить именно этому человеку. Даже использование сейчас метафорических карт, оно предполагает различные колоды для различных людей, потому что одни люди любят конкретику другие люди больше видят когда им предлагается абстрактные какие-то вещи и так далее подоб и подобные вещи то есть когда вы берете очередной тест во первых посмотрите насколько это ширпотреб и, во-вторых, если вы чего-либо хотите, то, по крайней мере, попробуйте пройти несколько тестов. Скорее всего, результаты будут разные. И даже проходя какие-либо тесты, помните о том, что люди дают так называемые социально желаемые ответы. Мы не хотим казаться хуже, не хотим казаться лучше. Поэтому... Психодиагностика – это отдельный раздел психологии, э, которому люди учатся э, всю свою жизнь. А вот, э, с помощью тестов можно в лучшем случае потешить самостоятельно свое самолюбие, а разобраться в себе, понять, что мне делать, как мне жить дальше, какие у меня способности и так далее. Есть более эффективные техники, которые можно применять самостоятельно и всегда есть специалисты.